Давайте пересобирать все это в кучу. Мы разбежались в разные стороны. Мы поняли, что потребители ведут себя циклически, путешествуя по циклу путешествия потребителя, проходя этапы начального набора альтернатив для реализации своей потребности, интегра... точнее дифференциацию и интеграцию, то есть расширение и сужение Альтернатив для выбора, этап покупки, когда мы обмениваем деньги клиента на обещание того, какой опыт он получит. После этого наступает важный этап опыта после покупки, где бизнес должен это обещание сдержать и в идеале превзойти. И потом последующий возврат этого потребителя и других потребителей, с которым связан первый в этот цикл, желательно минуя этап активной оценки альтернатив, а сразу с переходом к покупке. Мы поговорили о том, что мы можем сегментировать наших потребителей разными способами в зависимости от того, как именно они ходят по этому циклу, что это за люди, каковы их мотивации, какова степень интенсивности их мотивации, каковы их знания, убеждения, установки, намерения, в том числе, как они сформировались как люди под влиянием социума и внешней среды. И сейчас мы надифференцировались в сласть. Мы поняли и более того даже провели эксперименты, провели несколько интервью и увидели, как мы собираем эту информацию и ищем различия. Мы создали несколько персонажей, несколько описаний сегментов, с которыми мы взаимодействуем. Теперь попробуем сопрячь наших персонажей с тем, что, собственно, делает бизнес. И для этого используется инструмент так называемых ценностных предложений, их существует несколько разных способов создания. Ценностное предложение — это описание того, каким образом бизнес может предоставить необходимую ценность, в том числе это ценность в реализации потребности, но не только, как мы видели, да, что мы не только закрываем потребность человека в конкретном продукте или услуге, там вокруг этого завязано еще большое количество разных потребностей, которые человек либо испытывает, либо он может быть не испытывает, но мы все равно приносим ему пользу и в социальном смысле, в смысле формирования своего имиджа, и в смысле потребности в разнообразии, потребности в безопасности и так далее. Вот мы пытаемся сопрячь, какую конкретно ценность мы можем с помощью того, что есть у бизнеса, предоставить. И более того, как строится современный маркетинг и современный бизнес. Если мы обнаруживаем, что в контексте той потребности, которую мы умеем удовлетворять, у потребителя есть новая потребность какая-то дополнительная смежная но у нас еще нет для этого товара или услуги то вообще говоря мы можем научиться это производить мы можем с кем-то договориться мы можем заключить партнерство таким образом чтобы вместе ä, предоставить эту ценность клиенту и заработать больше на всем ä, протяжении ä, работы с ним или с ней Инструментов формирования ценностных предложений много, я рекомендую остановиться на одном, он самый популярный и достаточно простой. Это ценностные предложения по Александру Острвальдеру. Мы еще упомянем эту фамилию, когда будем говорить о бизнес-моделях в следующем модуле. Пока разберемся в ценностных предложениях. Нам необходимо описать каким-то формализованным образом, что для кого мы предлагаем. У нас по Допустим, уже появилось какое-то описание персон. Кстати, оно тоже может непрерывно дорабатываться и меняться. То есть описание персоны это не что-то, что высечено в камне. Да? Мы с этим можем работать. И заполнение шаблона по Остр Вальдеру начинается с заполнения вот такого круга. Это круг потребителя. Он заполняется, соответственно, начиная с задач, потом выгоды или, и проблемы. Можно в обратном порядке проблемы и выгоды, э, но начинаем мы всегда с задач потребителя. То есть мы описываем, э, мы сначала описали э, человека э, и параллельность, ну, не, не сначала, мы как бы формируем описание человека и одновременно с этим мы прорабатываем какие, как э, я уже говорил, функциональные потребности, то есть непосредственного решения какой-то задачи, социальные потребности в имидже, одобрении, любви, дружбе и так далее, личностные эмоциональные потребности, какие задачи у этого потребителя есть. И мы их описываем в той части. Мы это формируем для конкретного персонажа. То есть у нас есть несколько ценностных предложений для разных сегментов или для разных персон. После этого мы описываем, допустим, проблемы. Описывая проблемы, мы говорим о том, с какими нежелательными результатами или свойствами человек может столкнуться в результате потребления. Что будет плохого, если он вообще свою потребность не реализует? Есть ли какие-то препятствия, есть ли какие-то риски в потреблении? Ну, то есть я куплю, оно сломается, мне придется платить деньги. Я куплю, оно окажется не тем, что я ожидал. Вот это все мы описываем в проблемах. И в выгодах мы описываем... Там могут, может быть несколько типов выгод от использования. Это необходимая выгода, та, которую я прям, ну, я на нее рассчитываю. Это та, без которой продажа будет вообще полным обманом. То есть я ожидаю, что, покупая мороженое, что оно будет как минимум съедобное и холодное. Если я покупаю мороженое, оно растаявшее, ну, то есть совсем буквально, я беру эскимо в каком-то магазине, оно растаявшее, то... Это означает, что я не получаю необходимую выгоды вообще. То есть это прямой обман в результате получается. А, кроме того, есть не, не только необходимые, ожидаемые выгоды, то есть что оно будет достаточно вкусным. А, есть желательные выгоды. Это то, что я в принципе мог бы или хотел бы получить, а, но в целом без разницы. Получится, получится, не получится, не получится. Получится. И есть неожиданные выгоды, которые мы можем получить, сами, сами этого не зная. То есть, когда поставщик товара или услуги дает нам какую-то такую классную плюшку, о которой мы даже и не знали. В общем, этот круг заполняется для конкретной персоны. Это может быть частью описания персонажа даже. Следующий шаг. Только после того, как мы заполняем этот поле потребителя, мы переходим к заполнению другого поля, поля товаров и услуг. Именно в таком порядке это происходит. И здесь мы работаем в такой же последовательности. Сначала мы описываем те товары или услуги, которые у нас есть. Опять же, Астервальдер приводит классификацию по типу материальные и осязаемые товары. Нематериальные, это тоже связано с услугами, то, что человек получает, приобретает как опыт. Цифровые и финансовые. В том случае, если у вас товар или услуга, то, что вы предоставляете какого-то одного типа, то как раз-таки работа с ценностными предложениями предлагает поискать какие-то дополнительные возможности а, к, к материальному товару добавить нематериальную часть, к нематериальной а, услуге добавить какую-то материальную часть, а, дополнить каким-то цифровым слоем или обеспечить какие-то финансовые условия. Ну, яркий пример, когда мы предоставляем какие-то услуги в рассрочку, или с возможностью, не знаю, там, программы лояльности, с возможностью получить кэшбэк и а, получить какой-то товар или услугу, не тратя свои деньги, а приводя знакомых, это вот про дополнительные слои. То есть мы, казалось бы, никак не меняем услугу саму, допустим, вот курс по маркетингу, да, он был бы таким же и без программы лояльности. Но добавляя возможность а, там, за кэшбэк а, получать какие-то консультации, тем самым к этой услуге добавлен еще один аспект ее получения, реализации потребности. Потом мы описываем, если мы начинали с проблем, то мы описываем факторы помощи. То есть то, каким образом мы помогаем потребителю справляться с теми проблемами, которые он написал. И вот здесь как раз очень важно прокидывать этот мостик и отталкиваться от проблем и каких образом мы их помогаем а, избежать или каким образом мы помогаем нивелировать их а, воздействие. А, в то же время может оказаться что у вас есть какие-то факторы помощи здесь которые никак не связаны с проблемами которые находятся там это может быть довольно интересным вопросом для а, последующего интервьюирования а, ваших потребителей и наконец мы заполняем факторы помощи это то какую выгоду а, дают потребителю ваши товары или услуги а, это может быть, э, э, в качестве выгоды может рассматриваться экономия времени э, на, на принятие решений или на потребление, экономия денег, экономия усилий, э, результаты какого-то определенного уровня качества и так далее. И наша задача. Поставить эти две вещи, начиная с описания потребителя и продолжая вот этим квадратом описания нашего товара или услуги, поставить их в соответствии между собой. Таким образом мы получаем ряд ценностных предложений для определенного количества сегментов, которые у нас есть. Часто возникает вопрос, а, ну сколько их должно быть, этих ценностных предложений, сколько вообще должно быть сегментов потребителей. Uh, стандартного ответа на этот вопрос нет. Чем больше бизнес, чем больше у него маркетинговых ресурсов, тем на большее количество сегментов он может uh, нацеливаться, uh, на большее количество персонажей. Uh, самое важное, чтобы сегмент был достаточно специфичным, но при этом достаточно большим для того, чтобы обеспечивать вам нужный оборот. Uh, для большого количества компаний, с которыми я работал, цифра от 3 до 7, как раз-таки вполне удовлетворительная, потому что, как мы уже говорили, это наша характеристика как человека. Мы можем ориентироваться примерно на такое количество, на, ну, примерно такое количество вещей, держать в голове. Чем ближе к трем, на самом деле, тем лучше. А, именно поэтому, если мы говорим про крупный бизнес, то там бывают э, менеджеры, которые закреплены за конкретными сегментами просто, потому что, ну, то есть если мы добавляем какой-то новый сегмент или разбиваем один сегмент на два, то мы в перспективе закрепляем за каждым сегментом отдельного человека, который занимается маркетинговыми коммуникациями именно с этой группы людей. А, возвращаясь к микро и малому бизнесу, мы… Ну, я рекомендую начинать а, с одного-трех сегментов и постепенно повышать их не более чем до… 7. Если их количество становится больше, то вам уже нужно развивать свой маркетинговый отдел и добавлять, дополнять его новыми людьми. Итак, мы заканчиваем на этом двухнедельный модуль, связанный с поведением потребителей. Мы увидели, как себя ведут потребители, мы понимаем, как мы можем их сегментировать, мы понимаем, как мы, как небольшой бизнес, можем проводить их исследования и наблюдения, Теперь нам нужно будет на следующей неделе поговорить о рынках конкуренции. И наконец-то после этого мы начнем собирать воедино а, наш, а, наше управление маркетингом, нашу маркетинговую систему, а, способ выращивать ее живым образом внутри компании. А, ценностные предложения, завершая сегодняшний день, это… Основной операционный инструмент, с моей точки зрения, для того, чтобы окидывать взглядом то, что из себя представляет а, ваш потребитель, ваш конкретный потребительский сегмент.